Жена, добрый день. Расскажи, кто ты? Почему ты вот в гражданском секторе, в общественных организациях, вообще как, как тебя судьба привела к этому? Добрый день, да. Жанат Нургалиев, являюсь руководителем некоммерческой организации Integrity Astana. Вообще в гражданском секторе с 2018 года до этого работал на государственной службе, частных компаний. И вот пришел именно в 2018 году, после гражданского форума, как бы уже там я зарядился, то есть, ну, работая на государственной службе, работая в частных, я понимал, что что-то мне такое не хватает, как бы самореализация какая-то это, поэтому я вот решил себя попробовать в гражданском секторе открыли вот как раз Integrity Asana в 2018 году и основная специализация нашей организации это прозрачность, подотчетность и общественное участие именно продвижение этих принципов вот мы реализовали проекты именно связанные с бюджетной прозрачностью, мониторингом государственных закупок, мониторинг госпрограмм и когда мы говорим про общественное участие вот как раз это такой процесс когда мы вовлекаем да общественность, граждан, процесс принятия решений. Поэтому вот у нас появилась такая идея реализовать проект по развитию местного самоуправления именно северо Североконстанской области. Поэтому вот мы в прошлом году выиграли грант, и вот начиная с апреля месяца текущего года реализуем этот проект. Сирокостанской области, в трех районах, Айртауский. Uh -huh. В чем суть проекта? Будет. Ну, вот если простыми словами, вот как бы для, для обывателя, для обычных людей. В чем суть? суть? Что проекта, вы хотите сделать? Суть здесь? проекта э, вовлечь, активизировать местное сообщество, э, смотивировать их на то, чтобы они э, занимались как бы местным самоуправлением. Потому что э, уже и совместно, чтобы три стороны, местная исполнительная власть, местное сообщество и бизнес, они совместно вырабатывали пути решения для решения социальных проблем. Суть проекта вообще повысить потенциал наших сельских округов, сел, для того, чтобы как-то оживить их, чтобы там как-то экономические параметры улучшились, да, чтобы они совместно разработали план развития вообще, куда будут двигаться. И задача заключается в том, что мы проводим вот обучение для членов местных сообществ в рамках вот тех полномочий, которыми они обладают, обучение для предпринимателей. Ну вот если проще, а почему они вот э, до этого не делают? В чем проблема-то? Почему у нас не развивается вот это местное самоуправление? Почему на селе? Вот почему вы решили этот проект делать, ну, uh -huh. где, где там, что у нас пробуксовывает? Да, пробуксовывает, ну вот… Э, Конечно, вот 30 лет уже независимости, и, на, и граждане, они привыкли, что за них как бы, государственные органы, государство все решает. Как. Есть, как бы, такие объективные причины, то есть в том плане, что субъективные. Э, не всегда, как бы, население вовлекалось, им это э, было неинтересно, с одной стороны, с другой стороны, они думали, что их власть не слышит и сейчас вот в рамках вот, вот после 19, 2019 года вот в рамках того что была провозглашена концепция слышащего государства сейчас власть повернулась мы считаем что больше гражданское общество и хочет от них уже как бы инициатива чтобы шла поэтому мы хотим как раз вот посадить их за стол и чтобы они совместно вырабатывали пути решения, смотивировать их ну, потому что у нас на сегодняшний день сейчас готовится новая уже законодательная основа это закон о местном самоуправлении. если он был о госуправлении и местном самоуправлении в одном законе 2001 года, сейчас вот разрабатывается закон о местном самоуправлении, будет больше даваться полномочий именно на сельский уровень на уровень сельского округа Кенесы и для того, чтобы этот закон работал, необходимо, чтобы общество было само к этому готово. Поэтому мы сейчас... Ну вот мне всегда, на самом деле, когда мы вот так говорим, хочется каких-то самых простых рекомендаций, вот mm -hmm. шагов. Но вот что... Ты говоришь, вот сейчас государство повернулось, да? Mm -hmm. ну, есть какие-то... В чем они заключаются конкретно? Вот если я, я бы жила на селе... да? Вот что, что ты советуешь? Где, какие возможности для развития, например, того же бизнеса или э, для своего села? В чем они заключаются? Вот ага. Простые самые, что нужно сделать? Ну, во-первых, что сама местная власть, она понимает, что без консультации с общественностью, без консультации с членами сообщества уже развиваться не получится. То есть они их приглашают для того, чтобы совместно обсуждать. Вот у нас есть такой бюджет, давайте будем совместно его распределять, допустим. Какие приоритетные задачи там? Нам нужно вопрос с ладой решить, или нам нужно отремонтировать дорогу, там, или отремонтировать э, школу. Да, там. То есть уже сейчас э, власть понимает, что единолично принимать решения уже не получится. То есть э, необходимо советоваться, информировать общественность, проводить консультации и дальше уже совместно принимать решения. То есть, чтобы местное сообщество, оно участвовало непосредственно в делах по, по развитию своего села. Это как вот, если на уровне города, это когда граждане участвуют в собрании КСК, и уже в район, в рамках своего дома определяют, что необходимо первоочередно сделать, что для этого нужно, как бы и они проявляют эту инициативу. Хорошо. Примем да, за аксиому, что действительно сейчас есть определенная потребность у акима, акимов сельских приглашать и обсуждать. Но должна же быть вторая сторона. Я, если честно, очень часто слышу, говорят, ну, вот у нас граждане неактивные, угу. люди не приходят, люди... Вот как здесь... Вот здесь, в Петропавловске, в сельских районах, в которых вы работаете, люди активны. Если не активны, то почему? И как это изменить-то? Ну, есть и активные, и есть, которые пассивно не проявляют. Ну, то есть, тут изменить надо повысить доверие, во-первых. Как? Чтобы люди почувствовали свою сопричастность. Ну, как повысить доверие? Это необходимо, чтобы... Местная власть, она работала открыто, прозрачно и учитывала мнение, да, что чтобы действительно люди, если что-то предлагают, чтобы их учитывали и как-то либо информировали, да, что вот не получается это решение, но мы в любом случае будем над этим работать. Да. И еще вот проблема, если говорить про местный уровень, вот бюджет четвертого уровня, он там... Незначительные финансовые средства, и зачастую даже, акимы мы говорят, допустим, в сельских кругов, вот у нас бюджет 3-4 миллиона, ну что там нам советуют с, с местным сообществом, да, они придут, что будут распределять, да, то есть вот это как бы, ну э, если говорить про, как активизировать это, институт, то местное сообщество, она праве... Э зарабатывать, праве увеличивать, рассматривать налоги, да, там э, увеличение ставок налогов, для того чтобы у них была экономическая основа для развития местного самоуправления, Чтобы они участвовали. Ну, да, это, это, это, это, это хорошая да, идея, что в принципе местное самоуправление может увеличивать налоги, собирать свои налоги, они здесь останутся. Но мы буквально вчера, да, вот обсуждали этот вопрос с местными активистами и акиматами и но ну, они, они явно сказали как ну как мы будем увеличивать налоги кто нам ну, мы, мы сразу получим недовольство со стороны населения то есть тоже как бы такой интересный момент который у меня например не, я не знаю как с этим возражением отработать насколько mm -hmm. это возможно с твоей точки зрения могут ли наши села сейчас ну, реально собирать свои бюджеты чтобы их увеличивать да, это такой вопрос он э, э, социальный, то есть в том плане, что люди как бы не всегда готовы платить, и они говорят, что вот мы и так налоги платим, но ну, этого достаточно должно быть. Да? Но тут необходимо именно разъяснять, для чего эти налоги э, необходимо увеличить и что, какие проблемы будут решать. Если люди поймут, что вот действительно они собрали, и это пошло на конкретное какое-то решение какой-то проблемы, да, там связано, то тогда у них появится вот такое вот доверие к власти, да, и тогда они начнут как-то э, чувствовать свой вклад э, в сопричастность. Да. В любом случае, сознательность граждан она повышается, да, и с этим э, необходимо работать, то есть не только смотреть там, на когда там, бюджет придет на, на местный уровень, да, увеличится, и здесь вот как раз и местное самоуправление может для бизнеса создавать условия да, для того, чтобы когда местное самоуправление будет взаимодействовать тесно с властью, да, власть уже будет более прозрачно, более открыто действовать, да, потому что она понимает, что с нее есть спрос со стороны местного сообщества, да, Соответственно, когда бизнес будет приходить, он тоже будет обладать определенными гарантиями, да, что местная власть будет создавать условия, что местное сообщество будет поддерживать их. И в этом плане совместно для того, чтобы как-то развивать ПАУ. Ну да. вот... Чтобы перейти как бы от общего, да, от общих размышлений, то тебя. Ты можешь поделиться какими-то конкретными примерами? Вот что уже получалось в твоей деятельности, чтобы ты посоветовал, например, другим людям, организациям, активистам сделать, чтобы местное самоуправление развивалось, чтобы люди больше узнавали, чтобы больше мы участвовали там, в бюджетных процессах, да, влияли на бюджет, чтобы как каким-то образом деньги из бюджета доходили именно на конкретные нужды. Uh -huh. Вот что вот, ты, чем ты гордишься, с какими своими может быть, достижениями вот, пусть они будут небольшие, в этом проекте либо в ближайших, что получилось? Uh -huh. Ну вот само вот активисты, которых мы обучали, да, они сейчас уже продвигаются дальше, то есть вот, допустим он вот мы был представитель села Питерфилд, вот район, да, вот он сейчас был как член местного сообщества Питерфилд, сейчас он уже э, член Общественного совета района, да, то есть его включили в Общественный совет района. Они вот э, местное сообщество именно Питерфилда отстояло, чтобы был ремонт дома культуры, то есть вот когда вот приезжал, допустим, к ним в район, они говорят, вот пока вот этот вопрос мы не решим, мы другие вопросы обсуждать не будем. Все, вот, вот они провели вот адвокацию так называемую, да, что вот, вот эта проблема у них, нужно искать э, путь решения ее. И они прям говорили, что вот мы не будем вас слушать, пока вы не решите эту, там, допустим, проблему. То есть объединились, э, собрали вот э, все подписи, поддержку, то есть э, протокольно решили. И местная власть, она выделила средства на, этот, на ремонт. То есть, получается, Акиму не оставалось уже ничего сделать, как просто принять это решение, да? Потому что оно вот было по да. местным сообществам. Да, оно вот как бы проведено было по всем процедурам, одобрено было местным сообществом, предложено там. И все как бы стороны договорились, что да, это необходимо решать, решать эту проблему, да. Поэтому... Тут зависит именно от самой инициативности, да, и насколько люди э, э, заинтересованы в самом, чтобы эту проблему решить. То есть, э, бывает так, что просто там возмущение, возмущение свои говорят, но дальше не двигают этот вопрос. А есть, которые, которые целенаправленно э, обучают, ну, продвигают решение данной проблемы, да, там. Вот мы когда вот э, приглашали вот, э, экспертов вот, э, э, Сокмолинской области э, руководителя НПО Ангел, да? э, вот э, Ты про Людмилу Петрова? Да, про Людмилу Петрова. Вот она вот очень показательно, вот она очень зарядила прям аудиторию в том плане, что вот когда проблема была с питьевой водой в Адбасаре. она вот сказала вот себе, либо я эту проблему решу, либо я отсюда уеду. Но уезжать я отсюда не не планирую, поэтому я буду э, решать эту проблему, я любым способом ее и решу. И вот она начала вот собирать э, подписи, поддержку, там письма писать, там привлекать как можно больше активистов, общественников, ну местных граждан. И вот они решили эту проблему. То есть вот собрались все вместе, объединились и начали вот это вот решать. И вот мы сейчас вот проехали, и мы видим, что в каждом районе, в каждом сельском округе есть такие активисты, которым не безразлична вообще судьба своего села, своего ула, которые готовы решать эти проблемы. Я правильно понимаю, что им просто нужно ну, подсказать, как это сделать? Да, им нужно просто подсказать, им дать инструменты вот, при помощи... вот то, что есть в существующем законодательстве, какие инструменты, как работать с этой информацией, и дальше они будут уже это двигаться. То есть мы сейчас видим, что люди вот, мы их обучили, и они начинают это уже использовать в своей работе, уже активизируются, пишут запросы, готовят информацию, аналитику, да, там, и уже продвигают это решение проблемы. Угу. Ну, классный интересный да кейс. Ну в заключении, да, чтобы долго тебя не мучить, вот вообще мы YouTube канал нашей организации, зачем мы задумывали, это по большому счету рассказывать о том вообще, что мы делаем, да, разные разные организации, люди и друг другу. То есть у меня есть мечта связать, да, вот этот пресловутый нетворкинг да, угу. чтобы мы узнавали. Поэтому у меня к тебе и вопрос: а с чем ты готов поделиться с другими? В чем, в чем твоя экспертиза? Может быть, в чем какие, какие знания, которые ты знаешь, что у тебя есть, и ты готов, готов их отдать другим людям, да, то есть посоветовать и рассказать. По каким вопросам к тебе можно вообще обращаться? Угу. Ну я по, по профессии экономист, я специализируюсь именно на госфинансах, на бюджете. То есть вопрос, если касается бюджетной адвокации, Вообще, как искать бюджеты, как участвовать в обсуждении этих бюджетов, да? как мониторить государственные закупки. В этих направлениях я готов как бы, оказывать консультационную помощь, то есть чтобы люди, допустим, в каждой... Ну, бюджет он только охватывает все отрасли, да? Но есть, допустим, организации, активисты, которые работают в определенной отрасли, допустим, там, в сфере здравоохранения. И здесь я готов, допустим, там смотреть бюджет, э, ну смотреть, сходя из проблемы целевой группы, которые поднимает эту проблему, допустим, там. Э, вот, допустим, мы проводили э, тренинг, меня приглашали вот как э, борьба, допустим, там свич, э, там, то есть, ну разные, как бы, есть э, целевые группы и которые хотят понимать, допустим, сколько у них бюджет выделяется на их как угу. можно его увеличить? Как можно э, добиться того, чтобы недостающую сумму э, предусмотрели, да? Вот это все, как бы я могу вот в этом направлении оказывать поддержку, да? Ну да, с моей стороны очень ценные навыки и знания, потому что бюджет он пугает, когда ты открываешь эти бесконечные таблицы и цифры, поэтому с твоего разрешения мы будем тебя рекомендовать и рекламировать именно как в этой сфере специалиста. Но Я хочу тебе пожелать удачи в этом нелегком, в общем-то, труде, развития местного самоуправления. Надеюсь, что у вас все получится. Ну и в конце второго, второго года проекта вернемся, расскажем о, об успехах, что вам да. удалось. Готовьте истории успеха. Спасибо, спасибо. Мы тоже надеемся, да, что будет что Показать успех, да, что, что вот до, после, к чему мы пришли, да. Как раз вот этот Спасибо, до свидания. Спасибо, спасибо, Светлана, до свидания, удачи.